Он мне рассказал, что он разработал сыворотку, и он их а, а, в таких маленьких-маленьких бутылочках. И он мне сказал, если вы, когда вы накладываете эту сыворотку на лицо, то а, эта сыворотка помогает избавиться от морщин. So he showed me lots of photos before and after. And it was amazing. And having been a salesperson all my life, и, um, всю, всю I was really amazed at what he was saying. Я просто был поражен тому, что он мне рассказывал. Thinking, И я думаю, я же могу это продавать. But you have to be cool. yeah. Но, но нуж, нужна все-таки такая жилка. Don't act не, не радуйтесь раньше времени. Я у него спросил, ну сколько же таких маленьких бутылочек вы продаете в месяц? He said about to my patients. Он сказал, ну примерно 40 своим пациентам. А я ему говорю, а вы хотели бы 40 тысяч таких бутылочек продавать в месяц? Он сказал, ну конечно, я бы хотел, но я не знаю, как это сделать. А я ему говорю, вы мне дайте формулу, а я вам покажу and, and uh, we ended the year 2013 with 257 million dollars in sales if прошлом году 2013 году мы наш уровень продаж достиг 273 миллионов. So when I was thinking about FFI I, about FFI, I thought, why can't they have these products that people are making millions of dollars selling around the world? And when I thought about FFI, I thought, why FFI, FFI product, so Dr. Newman made one thing very clear. Is he did not want us to mix the products with any other product at that time. So, in 2009, at 9 p.m. September oh nine oh nine at 9 p.m. В 2009 году, в 21.00, 9-го числа, we started Genesse. 9 сентября мы открыли Genesse. 9-9-9. And means youth. Genesse значит молодость. In, in French. На французском языке. Французский. Youth. Французского молодость. So, our whole product image is youth enhancement. So, when we started talking about FFI and Jeunesse and over the months, we thought, well, they could continue to sell the FFI products in their shopping cart and at the same time you have access to all of the Genes products и мы начали обсуждать это все и обдумывать решили ну хорошо наши могут одновременно продавать продукцию и также у них появится доступ продукции so you have the best of both worlds у вас от and we have a I think, a better compensation plan. We have more cruises, more uh, travel plans. And Scott is going to cover some of those places that we've been. И также Скат поделится с нами некоторыми местами, покажет некоторые места, куда мы уже ездили. Really are, is, Я думаю, если вы поймете, вот то самое важное звено, основу продукции Джинесс я вам задам вопрос, вы хотите, вы хотите чувствовать себя лучше и выглядеть лучше. Says, no, и если если вам кто-то ответит нет, я не хочу себя чувствовать лучше и не хочу, не хочу выглядеть лучше, тогда вам нужно убегать от этого человека. See, no, no, <laughs> <laughs> вот посмотрите, Вэнди помолодела на пять лет. Но Ванди сказал, нет, больше. Поэтому все спрашивают, откуда же у меня появилась такая молодая девушка? А я им говорю, ну, для забавы, для радости вот появилась. Good stuff. You're going to learn a lot of good news, and I think you're going to be very, very excited when you learn all about it. And I will let my lovely bride say something. Well, over the years, many of you have come to me And And said, Why can't we sell the products? Uh, на протяжении многих лет, я знаю, что uh, yeah, многие из to вас to подходили ко мне и задавали вопрос, почему же мы не можем продавать продукцию GNS? То есть мы вам предоставляем такую возможность, вы можете продавать GNS продукцию. Many of you have come to me over the years and said, you look better, you look younger, all the time. I don't know if it's true, because I see myself every day, but maybe it'll make a difference in your lives. И я не знаю, это правда или неправда, потому что я себя вижу в зеркало каждый день, но я хочу, чтобы вы тоже увидели эту разницу. Я думаю, то, что мы вам представим сегодня, это вас просто поразит necessarily gotten them all to you as quickly as you'd like in FFI are already available in jeunesse и те многие вещи которые мы не смогли вам предоставить так быстро как вам бы это хотелось они все эти вещи есть уже в в the marketing materials as you'll see are second to none nobody has better marketing materials in my opinion than jeunesse и если вы посмотрите на все те маркетинговые материалы, которые уже есть у нас в China's, вы увидите, что никакая компания не может с этим с ними сравниться. Я думаю, что они лучшие. И uh, мы попытаемся вам показать хотя бы одно видео, у нас небольшие сложности, но мы пытаемся показать хотя бы одно uh, с русскими субтитрами, чтобы вы смогли увидеть. To to now, И сегодня мы хотим вам предложить Имеет не только то, что у вас уже есть на данный момент, но получить еще больше. So products, для тех, кто, кто очень любит продукцию FFI, не переживайте, она будет там, для вас, там же, где и сейчас. So and Genes, and Мы вам предоставим возможность продавать и продукцию FFI, и продукцию GNS. Еще ни у кого не было такой возможности. So I think we have great things for you. And when I go home, my work just begins. Когда я поеду домой, для меня все только начинается. We have to figure out how to get you from here to here. Нам нужно определить и все, все расписать и узнать, как же мы будем вас переносить отсюда сюда. But I believe we can do an outstanding job, and that you will have. Но я знаю, что мы это сделаем наилучшим образом, и вы будете очень и очень рады, и Кайл uh, с вами поделится еще некоторой информацией чуть позже по этому поводу. Мы вам, мы вам дадим вот этот замечательный толчок для вас.